Всем привет, ребята. Вот и закончилась утрянка. Ё. Давай, огонь. Да куда ты, б**? Неубиваемый нахуй. Потронуться, блядь. о, смотри, смотри, налетай. Давай этого одиночку уработаем. Блин, чё ж вас так много-то прилетело, ёшкин кот. Двойку бьём. Давай эту двойку уработаем, давай. <связывая> <связывая> так, стёрочку. Вот она, вот она над нами бьем. Будем бить, да. Так, бьем. Есть еще подранок пошел один. И не достанут. Ах ты блядь. Место огонь. Бля, а кто попал? Бля, одиночки бьет. Ты посрал. А кто а, а, а, а, а, попал? Бля, Давай огонь. Есть, бь. Не надо, блядь! Видал, как с первого выстрела, блядь! Чек, Огонь! Вот он, вот он. Давай Огонь. На, Видал, как стрелять надо. Но Весь... Дай сюда! С двенадцати до пяти нельзя. Дай! С пяти! Дай! Дай! Огонь! Есть! Есть! Рак не видно. Огонь. Yes. Okay. Так, внимание. Огонь. Есть. ха Ха-ха-ха. Один, цепанулись, вот еще один падает, падает, падает тот он, бля... упадет, упадет, сука, один. Вон улетает один, Смотри, да, да, да. Так, все Бьем. можно бить? Троечку вот эту бьем. бьем. Давай, огонь. О, да, ты б***ь! Да. Во-во-во, смотри, смотри, налетай! Давай этого одиночку уработаем! Огонь. Есть! Давай эту двойку уработаем! Огонь. Давай! Всем привет, ребята, вот и закончилась утрянка. Вот он, на дань, Ты на дна не Давай, Не надо! Видал, как первого